Сегодня сканируем покупки. Итак, что у нас было куплено? Ну вот чай такой, гринфилд. Варенец, фермерское подборье. Кофе, Жокей. Ну, правда, мы его уже успели открыть. Так, и здесь была шоколадка. Мы ее тоже за завтраком съели. Ну, все равно мы отсканируем это как покупка. Штрих-код в целости и сохранности. Так, бутылка масла, есть сыр без штрих-кода, потому что он взят на разрез. Хлеб, туалетная бумага. Рожки. Вот. Если тут штрих. Ну, что-то я рассчитывала что это будет штрих-код но пока есть штрих-код не знаю, возьмет ли его сканер. Ну посмотрим, может быть возьмет потому что он на прозрачной подложке будем надеяться что читает так ну, вот, кажется и все наши покупки на меня начинаем берем наш сканер вот сканер смотрите и здесь горят кнопочки новая покупка нет или да нажимаем да окей вот и что мы тут видим а кто покупал диана годится выбираем скан Сканируйте код магазина. Угу, магазины. Угу. 14-15. Это другие виды торговли. Так, что тут у нас? Продуктовый рынок, покупка, павильон сладка, стола, киоск, палатка рынок, ярмарка продуктовый, покупка у фермеров покупка через ну, так покупка по почте другие торговые продуктовый магазин только продукты питания торговля через прилавок нет самообслуживания вот этот магазин мы и снимем вот смотрите в журнале это у нас будет вот такой штрих-код Снимаем штрих-код вот этого магазина. Нажимаем на кнопочку «Скан». Все, вы выбрали магазин. Продуктовый магазин. Продуктовый магазин. Нажимаем «Да». Дальше. Сканируйте код товара. Вот у меня шоколадочка. И я сканирую этот код. Ага. Вы купили этот продукт, чтобы съесть самому, разделить с кем-то, подарить. Интересно. Ну ладно, пусть будет съесть самому. А, побаловать себя, снять стресс. Перекус для энергии, ради наслаждения вкусом. Ну интересно, конечно. Так. Давайте ради наслаждения вкусом <смех> ответим. Код товара такой-то. Сколько упаковок? Одна упаковка, одна, да. Цена за упаковку. Так, цена за упаковку 35,00. Вот так вводится, видите, 35.00, чтобы было видно с копейками. Опять-таки, окей. Товар куплен по специальной акции, например, скидка, спеццена с подарком за покупку. Ну, давайте назовем обычная покупка. Вот так. Сканируйте код товара. Ну еще раз. А, нет, это, это уже следующий код товара, поэтому я, чтобы еще раз не сканировать шоколадочку, нажимаю кнопку клея. Все, с шоколадом покончено. Давайте попробуем теперь сыр. Сканируйте код товара. М -м -м. Сыр. Вот-вот-вот. Вот тут вкладочка сыры. Есть у нас вкладочка сыры. Так, запомним, что наш магазин на 14 страничке. Сыры с плесенью, брынза. по Мраморный, сметанковый, советский. Какой же это сыр? Колбасный голландский. Да, это голландский сыр. Поскольку на сыре у нас нет штрих-кода, мы будем сканировать штрих-код из книги. Вот голландский сыр. Голландский. Скан. Засканировали. Кусок. Нарезка, тертый сыр, кусок. взвешено при мне магазинная упаковка давайте магазинная упаковка нажимаем Q2, чтобы двигаться вниз магазинная упаковка вот так а, подождите, кусок нарезка, подождите, я клея нажала, неправильно кусок так, кусок Магазинная упаковка. Так, нажимаем Q2. Магазинная упаковка и нажимаем скан. Сканировать. Голландский. Введите вес товара в граммах. Хм. Так, так, так. Хорошо. Пусть это будет 300 граммов. 300 граммов. Скан это значит окей. И в рублях. 72.50. 50. Вот так. Еще раз. 300 граммов некорректно тут вбилась у меня сумма нажимаем 72,50 копеек окей товар куплен по специальной акции например скидка это обычная покупка не по акции сканируйте код товара все сыром закончено следующий товар следующий товар у нас штрих-код но я даже не знаю возьмет сканер этот штрих-код не возьмет, давайте попробуем по крайней мере это похоже на заводскую упаковку тут три разных вида чая но под одной целлофановой упаковочкой сканируем код ага. код товара сколько упаковок одна упаковка Окей. Okay. Одна. Цена 157 рублей. 0,00 копеек. 157 рублей, 00 копеек. Обязательно вводите копейки, иначе будет некорректно введена сумма. Окей. Okay. Покупка обычная. Да, это обычная покупка. Нажимаем Q2. Печаем, закончим. Друзья, печенье. Сколько же тут печенье Ой, давайте печенье пока оставим. А возьмем варенец. 19 <связь> по 26 число срок годности. Вот у него штрих-код. Вот штрих-код. Снимаем, сканируем. Отсканировали. Код товара такой-то, сколько упаковок. Одна упаковочка, окей, тут уже стоит. И цена 42 рубля. 42,00. Окей. Товар куплен по специальной акции, например, скидка. Спеццена с подарком за покупку. Дополнительный объем. Два по цене одного. Это по цене двух и так далее. Обычная покупка. Сканируйте код товара. Все, с варенцом закончено. Давайте отсканируем кофе. Вот у него штрих-код. Вот кофейный штрих-код и мы его сканируем. Нажимаем кнопочку скан. Пик. Сколько упаковок? Одна упаковка. Так окей, скан. Цена за упаковку. Сорок восемь ноль-ноль. Вводим. Это покупка тоже обычная. Так, с кофе закончено. Так, теперь у нас туалетная бумага. У -у -у. Туалетная бумага. Хотя бы один рулончик достаем. Ага. А, есть штрих-код. Вот штрих-код. Туалетной бумаги зеленый. Посмотрим, возьмет зеленый цвет. Нет, угу, взял сколько упаковок? Две угу. так вводим. Цена за упаковку двенадцать ноль-ноль. Двенадцать рублей стоит у нас туалетная бумага. Вот так вот. А сколько у вас интересно? Было бы интересно. Отлично. Окей, вот. Это обычная покупка у нас. Дальше. Сканируйте код товара. Вот передо мной масло. Вот его штрих-код. Видите? Но этот штрих-код у нас... А, это фабричный штрих-код. Он не наклеенный. Сканируем. Так, сколько упаковок? Одна цена за упаковку. 60, 0, 0. 60 рублей стоит вот это масло. Интересно, а сколько в нем граммов? А? Высший сорт, ГОСТ, произведено в сентябре этого года. Так что он очень свеженький даже. А вот граммов я тут не вижу, но будем надеяться, что тысячи миллиграмм, а, миллилитров. Так, вводим скан. Вот покупка обычная. Предлагает еще сосканировать какой нибудь вот интересный интересное. Интересный очень ход, я вам говорила, который на фоне рожек будет. 900 грамм. Вот, вот такие рожки. 900 грамм. Давайте отсканируем. Не сканируется вот так просто. А знаете, что сделаем? Давайте разрежем в упаковку. Потом мы ее пересыпем, потому что вот так вот я разрезаю упаковочку, а в это место, где у нас штрих я листочек белой бумаги заношу. Вот так, под него. Смотрите, что у меня получилось. Вот листочек белой бумаги. И посмотрим отсканируется или нет о отсканировалось перехитрили одна упаковка окей цена 34 рубля вот обычная покупка так ну что осталось нам еще вести хлеб который без штрих-кода Давайте посмотрим вот хлебобулочные изделия вот здесь есть картиночки сбоку они помогают быстро открыть нужный нам товар Бакалея хлебобулочные изделия да? сканируйте код товара хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб, патрушки, пирожки. Хлеб белый, хлеб черный. Круглый, подовый. Хлеб белый, батон, багет. Ну он не белый, он серый. но ну, тут больше нет. Но это и не черный. Булки хлебные, в том числе для гамбургеров. Давайте как белый отсканируем. Такой все-таки. На хлебозаводе. Где выпечено? На хлебозаводе. О, видите написано. Где выпечено? На хлебозаводе. Сканируем. Батон. Да, это батон. Целый. Да, это целый. Хлеб, белый батон, багет. Видите количество в штуках. Одна штука целая, половинка, так, количество товаров, штуков, половинка 0,5, четвертинка 0,25. Так, давайте-ка два нулика попробуем добавить. Вот так, 1, 0, 0 я внесла. Потому что там бывают и дробные числа, но у нас не дробное число, 1. Так, сканирование. Окей. Введите вес в штуке в граммах. Введу-ка я 800 граммов. Сейчас хлеб уже не по килограмму. Раньше был по килограмму. Ввели. Введите цену товара за штуку в рублях и копейках так 26 при мне уточнялась цена 00 и цена поднялась так что вот рубля на 2 на 3 поднялась вводим это обычная покупка ну, про хлеб все про рожки мы тоже с сня... а осталось у нас печенье вот печенье так, печенье а, я вам сейчас покажу где это находится на той же развороте что и хлеб но только вот печенье пирожные и прочие дела поскольку у нас печенье без штрих-кода мы снимаем штрих-код отсюда баранки, кекс, коржи для, для вот печенье Сканируем код товара. Что там печенье? Покрытая глазурью, не покрытая глазурью. Но даже это интересно, да? Не покрытая глазурью. Введите вес товара в граммах. Так. Пишем 500 граммов. 500 ввели. Окей, то есть скан. Введите цену товара за 1 килограмм в рублях и копейках. Поскольку полкило стоило 47, значит 94 рубля будет стоить килограмм. 94 0 0. Обязательно приписывайте цену 0 0 копеек. Все, скан. Нажали. Покупка обычная. Все. Сканируйте код товар. Ну, по-моему, на этом все. Значит, И поскольку покупки все закончились, закрываем нашу книгу. И с обратной стороны, видите, конец закупки товара. Конец закупки. Конец. Все. Я сканирую этот штрих-код, чтобы закрыть покупку. Есть ли еще товары в этой закупке? Нет. Нажимаем Q1. Новая закупка. Нет. Тогда поставьте сканер в зарядное устройство. Ну, спасибо. Наконец-то нам разрешили. Ну вот, дорогие друзья, мы отсняли товар, который был закуплен сегодня. Я надеюсь, какие-то мелкие, может быть, вопросы у кого-то возникли, вы можете написать в комментариях. Я на них обязательно отвечу. С вами была Диана. Счастливых вам закупок. Всего доброго. Всем пока.